Доброе утро, друзья! Ну, оно уже не, не утро, уже обед, и только дошли рубки у меня э, до пересадки роя и посмотреть, что же мы тут свалили с вами. Так, у меня здесь шурупчики, я их специально закрываю, чтобы в случае снятия крышки, ну, роя, чтобы там бывает и падали ловушки все было на месте ничего не выпадало что ли не выва так рой отставляем в стороночку одеваем Смотрим, что у нас тут творится, а творится у нас следующее. Словили мы рой, рой небольшой, но могу показать. В принципе, как видим, пчелки есть, но он небольшой. Ну и теперь смотрим. У меня тут я на рамках прибивал гвоздики специально, чтобы рамки, так как у меня нету разделителей Вофмана, то я прибивал рамочки гвоздиками, чтобы рамки не плавали туда-сюда при перевозке, при поднятии и так дальше. Ну, теперь смотрим, что у нас тут получилось. Рамки я в последнее время стал ставить светлые в ловушке. Ну что я вам скажу, нектарчик есть. Это была вощина. Ващина оттянута практически. Пчелка. Пчелка, смотрю по клеще. Пчелка чистенькая. Пока я ни одного клеща не видел. Не увидел, вернее. Есть рутень. Ну это, это у нас рой. Молодой, с молодой маткой я уже вижу, потому что трутень раз много хотя. Вот рамочку я ставил более коричневую. Расплода нету. Личинок нету. Все-таки это, наверное, руй с молодой маткой. Он только недавно попался у нас. Прошла, как я говорил, неделька. Но мне интересно найти маточку. Пчелы серенькие. Но есть такая какая-то желтизна. Так есть у нас. Так, опять ващина Или снова. Раньше я ставил темные рамки, но потом понял, что это темные рамки, они могут моль завестись и так далее. Вот, есть и матка. Матка неплодная, не знаю, видно вам или нет. Вот, маточка неплодная. Что мы сделаем? Матку я сейчас удалять не буду, так как у меня я занимаюсь выводом маток, и мне не нужны другие матки на пасеке. Я эту матку сейчас помечу, и Посмотрю как она оплодотворится, как она начнет сеять. Когда она только засеет, я эту матку кому-то подарю или удалю, если кому-то не надо будет. И подсажу сюда свою матку, породы карники. Может это карника, может все может быть. Но, потому что это недалеко от моей пасеки, я словил этого рая, то а, все может быть. Теперь я сейчас вам ее покажу Спряталась Покажу помеченную Желтую Рамочка светленькая Может она уже пере... Хотела показать Пчелки, пчелки Девы есть Мама, мама Молодушечка Ой, мама, мама, где-то, короче... так матку что теперь и не найду так ну, теперь дальше это тоже рамочка она светло-коричневая не темная пчелки есть расхода нигде нет матка не плотная вот снова овощину я ставил она Потянуто тоже. Ощину. И вот еще коричневая рамочка. Пчелы немного. Ну и в принципе для роя нормально, немало. И вот еще у нас осталась одна рамочка вощины, которую они не тронули. Ну, так как это рой с молодой маткой, я как правило его загружаю вощиной. Рой в него очень активный, только он вылетел, и практически первые две недели он очень активный, и его можно загружать вощиной, он очень хорошо строит. А в нашем случае матка неплодная, она только оплодотворится, они а вообще, сюда можно забить корпус вощины до полного, и они будут работать на, на так сказать, убой. Ну, поехали дальше. Матку я где-то пометила, она где здесь лазит. Я взял две рамочки. Две рамочки медовых. Еще с прошлого года. Подсолнух, который надо тоже отдавать пчелкам. Так. Мы его поставим вот сюда. Так, потом у нас мощинка. Снова у нас щелки чистенькие, спокойненькие. Потом у нас вощинка. Потом. Да, и еще рамочку медовую, кроющуюся. За ней я поставлю ващинку, пускай не ее оттягивают. Теперь надо вытянуть только гвозди ну и рамочку, рамочку старой суши. словлен рой небольшой но э, мне он понравился тем что пчелки чистенькие э, вощину тянут матка облетится и обязательно я ее поменяю потом э, в данный момент хоть пчелы у нас чистенькие я у меня есть вот такие полосочки которые называются варакил. Это новые полоски, но э, полоски от клеща. Э, это производитель этих полосок, как вот мне прислали вместе с сертификатом анализа. Мне прислали сертификатом анализа. Здесь есть и с регистрационным удостоверением. Полоски называются варакил. Это на действующее вещество флуолинат. Одна полоска имеет у нас флуолината 40 мг. Я не знаю, что это за полоски. И вот как раз на семьях своих сильно мне не хочется их тестировать, потому что Потому что э, производитель Сичуань Ванши какой-то анимал непонятно что. Официальный дистрибьютор в Украине фирма Хайл Тут телефоны и так дальше. Э, называется Варакил. Э, насколько это хорошие полоски я не знаю. Э, Но ну, на семьях тестировать как-то не очень хочется. А вот рой э, ну, попробуем на раю. Э, э, раи чтобы не занести заразу на свою пасеку э, желательно на свою пасеку не вести, а лучше отвести где-то на другой тачок, в другое село, чтобы, не дай бог, не было гнильцов и так дальше. Ну, э, нужно все равно контролировать этот весь процесс. Э, я раи ловлю, э, смотрю. В принципе, оно видно сразу по пчелках и сейчас э, матка молодая. Сейчас период раения как бы я думаю, что все будет нормально. Но опять же, надо это контролировать. Хоть клеща и нету, но э, от клеща мы поставим эти, протестируем эти полоски ворокил ХЛ или, ну да, ХЛ. И посмотрим, что китайцы придумали, что тут написано. Написано, что Варакил ветеринарный препарат, который представляет, ну короче, новый препарат, экологически безопасный и, и так дальше. Но есть тут... Здесь написано на 4 полоски. О, запах есть. Ну тут все как обычно. Увалина 40 миллиграмм. Так дальше ставить надо на срок от 7 до 10 дней потом надо вынимать ну естественно так как я ставлю неизвестные для меня полоски и пчелки носят мед эту семью под номером который у нас будет под номером 91 я сейчас кстати запишу сразу мы внесем наш э, журнал, чтобы я с этого улья мед качать не буду. То есть потому что, не дай бог, какой-то антибиотик потом высветится или еще что-то в меду, мне это не очень интересно. Так, номер 91. Это будет рой. С него с него мы меда брать не будем. Ну и. Теперь попробуем поставить наши полоски ворокил тут 4 полоски в принципе по 40 миллиграмм но я думаю рой небольшой но две полосочки поставлю две полосочки посмотрим что оно будет полоски у нас здесь или шпон, или полихлор виниловая стричка. Ну у нас шпон. То есть стричка. Я конечно с собой не взял ни гвоздика, ничего. есть на рамы. Поставлю в центр мне, гнезда. Матку хоть тут нигде не выпало. Не видно. Ну что, друзья, вот такой рой. Мы с вами словили. Прошла неделька от постановки ловушки. В принципе, я раньше рай ловил очень усиленно. Сейчас нету на это времени. Но чтобы не терять квалификацию, я вблизи недалеко, чтобы далеко не ездить от пасеки. Ставлю эти ловушечки. И в принципе, как видите она нас удалось. все друзья э, полоски ворокил мы попробуем как они ну дело в том что э, пчелки чистенькие они могут и не работать но ну, тем не менее э, клеща надо есть клещ или нету их надо сбивать потому что визуально их можно не видно клещи могут быть там в тергетах и так дальше ну будем смотреть Рой хороший, относительно небольшой, с молодой маткой. Ну, дальше будем наблюдать. Все, друзья, с вами был Иван Фабро. До новых встреч. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписался, следите за новостями. Ну и всем желаю удачи. Пока.